Всем привет! Вы на канале Частной Бригада Мой Меня зовут Александр. Сегодня очередной, ну не мастер-класс, а продолжение тяпс-ляпс стройки Возведение угла из газоблока. Возведение угла из газоблока имеет ряд особенностей. Это видео больше будет актуально для Андрея. Андрей вон там бегает в синем капюшоне и для Стаса, молодого начинающего подающего надежды каменчика да стас он ничего туплица скоро по прикладку то есть вкладки сделан первый метр но так как у нас в предыдущем видео рассказал то что поверхности и грани газоблока имеет свою кривизну небольшой лайфхак заключается в следующем в углу я делаю карандашиком меточки здесь карандаш. и по ним прикладываю постоянно уровень заведение угла вот. далее все то же самое очищаем нашу поверхность предыдущего ряда выдуваем перебалтываем наш клей чудо-юдо гребенки тяпс ляпс здесь внешние стены заполнения стопроцентные Предварительно сняли размер. Попендиксе он 43 там с половиной получился. Стас на станке, все это дело быстро сделал. Ну, первый ряд неудобно немножко потому что веса мешают. Ну ничего, прорвемся. То есть также намазываем постель. Потом снимаем наш зуб. Серы, серый, иди чай попей, дай ему О, угол снимем. Микрофон не купили, подписчики жалуются, короче. Вот, поэтому Мин минутку уважения. Все, то есть намазали, лишнее все сняли. На углу, чтобы не было продувания, здесь лайфхак. вот едем немножко с поворотом с поворотом ну, да. все дальше берем наш доборчик заказчик попросил гладкой стороной чтобы без колов все наружу чтобы когда ходил присматривался глаз любовался далее берем немножко притираем раскрытие покажем следующем видео ну скорее еще надо качать так смотрим направление здесь нормально здесь уровень не залазит ну то есть вот на надо его докачать когда притирал видать вниз ползло чуть-чуть так стас, стас по помощи, что это, это за шляпу ты мне принес блин? Ебать. это 32 второй ты мне 32 подложить кота в мешке, ну, ты ну такое тоже бывает, когда немножко поспешит кто-нибудь из каменек, у нас же все реалити стройки, вся правда, мы не нахваливаем себя, стройка как есть, так и есть, что поделаешь? Леха подписчик с Раменского за это нас и полюбил, за правду. Мать его. Моя попытка номер пять. Все то же самое. Прислонили. Затерли. Раз. И уже лепота. Блок изначально был кривоватый. Это все Стас. Да ладно что? -то шлифует горизонт. по ночам блоки, не в тот угол. Да, видим, горизонт не бьет, соответственно, сразу его прикачали чуть-чуть. Посмотрели это направление. Опа. Шишечка чуть-чуть, значит, качаем этот уголочек. Здесь не билось. Соответственно, надо посадить как-то так. Здесь все визуально чики-бомбони. Проверяемся. Ну, уже чуть перекачали, ну и с ним Огонь. то есть вот он не бьется там доли миллиметра все это мелочи жизни далее далее пока угол живой пока угол живой надо чуточку ускориться клей Производство. А, основит сибит междит очень быстро, кстати, встает. Работали с Wolmaproм газ, обалденный клей, долгоиграющий, долгоиграющий. Нотки рекламы. Кто понял тот в теме, кто не понял. Бог с ним. Дальше все вычесываем, опять стопроцентное заполнение идет. Стены наружные, борозды наши усохшие, борозды усохшие максимально наполняем по краю стены ходить так вот не надо здесь надо делать веревочку монтажный пояс цепляться за стойку потому что можно упасть Но это кто боится а кто не боится упасть там на 3 метра можно так делать кладку все опять же намазываем под один блок посмотрели где он закончился клея немножко не хватило, домазываем, каляки-маляки, нас смотрит маленький Артём, это Лёхин сын, темыч привет, привет, скоро мы к вам приедем обратно, Тёмыч, он просто, сколько, 5-6 лет, он просто тащится от бригады строймо, батю поднимает в 6 утра, говорит, поехали на стройку. Пять минут, ладно? Пять минут я подойду. Не могу сейчас. Сосед хочет сорвать наш мастер-класс, но мы ему не дадим. Подождет чуть-чуть. Все, то есть опять сделали шовчик. Бить не надо, все дело это мы притираем. Боря, извини, но здесь цифрками наружу. Шкурочку открыл. То есть опять прикладываем, смотрим. Ага. Вот так вот будет нолик. Если приподнять, значит это у нас пупок торчит. Надо его зашатать. Похоронить вниз. Здесь смотрим это направление. Видим то, что этот угол надо шатать. Соответственно, шатаем этот угол. Своей массой, соткой. Кто весит меньше 100 кг. Одеваем бронежилет, утяжелители. По-другому с газоблоком работать невозможно. Вот. Кому не хватает, можем вот так вот встать и угол немножко пришатать. Но напомню, мы находимся на краю стены, не повторять. Работа выполнена каскадерами-профессионалами. Далее. Ну вот он никак не хочет садиться, но их и с ним. Оставим, что здесь? Ну миллиметрика два. Проходим. Что ж поделаешь. Даже сотку он не хочет. Под соткой не хочет садиться. Здесь самое время применить чудо-юду кувалда, но ее рядом нету. Поэтому делаем вторую попытку притереться. Аж голос сел. Ну, хай с ним здесь миллиметры от этого блока. Клеим добьется. Далее. Визуально опять вот края грани вылавливаем. Чтобы никакого зуба у нас не было или впадинки проверяем еще раз это направление но нам очень важно и актуально очень важно и актуально здесь мы видим доборчик у нас уехал у кого нету кулака фу, кулака, кувалочки, есть кулак вот он это опять к теме качков бесплатная груша здесь вот можно ну бесплатный, спортзал вообще, честно говоря ладно без облоков это вообще тема Далее, работаем по плоскостям, то есть это маленький доборчик. Все остальные камни у нас безоблочные стоят уже в плоскости, поэтому прикладываем. Дай свет, бур чуть-чуть Вот, видим здесь щелочка в миллиметр. Берем кувалду, шмяк, дома. Все дома, видел? Дома. Все, плоскость есть, зазор отюти. Все, далее переходим к нашему большому брату-блоку. Ага, как видим, немножко пляшет. Ладошкой хлопаем, как по попке. И он дома. Дальше, дальше, дальше. Ищем точку. Ну вот так, уровень надо поймать внизу, но чем длиннее, тем лучше. И плюс 25 выше уровня. Ну вот здесь, покажи чтобы вот здесь блок то есть когда мы его нивелируем чтобы вот здесь не было дыр, дырдочки у нас чтобы все он прилегал плотненько поэтому угловые блоки надо подкачивать в двух направлениях. дальше мы видим зоркий глаз то что все ровно вот она все чики бомбонью еще вот сюда вот вот она все в нулях то есть сереге сереге привет до черных черточек всегда должно быть равное расстояние а не чтобы просто он попал в лузу пузырек андрюха молодец андрюха сегодня уже эту тему усек все то есть блок готов это направление запоминаем то что у нас не билось 2 мм, то есть там клеем мы чуть-чуть больше наболтаем либо здесь зубчик причешем дальше все эти черкаши обрезаем здесь от блока то же самое все снимаем вот это мастерочек маленький пригождается здесь и приступаем к укладке следующего блока повторяем операцию черкаши все эти сухарики опять перемешиваем чтобы была однородность тесто тесто крем-брюле гоголь-моголь-моголь-гоголь два раза два шляпса требуется на укладку одного блока размазываем растаскиваем равномерно смотрим где закончится блок перетащили но ну и бог с ним срежется второй ряд то есть нам не хватает на жопе как мы помним здесь немножко больше зубчик даем а здесь зубчик меньше так и здесь угол меняем там был градусов 80 70 здесь 45 35 жопу начекиниваем намазываем чтобы не было здесь просветов все, здесь вот сухарик был, мы его дорабатываем. Все, здесь можно начисто. Берем снова блок, снова блок. Старый Стас блок пока в сторону. Здесь выбираем красивую лицевую сторону специально для заказчика, чтобы он приезжал, радовался. Немножко бычим аккуратно шагаем смотрим куда шагаем потому что все-таки высота здесь опять же визуально выставляем его изначально раз два три берем чудо-юдо умную палку смотрим а? одним только зубчиком мы наболтали наши недостающие миллиметра дальше нам его надо прикачать но не забываем про другое направление посмотреть а то прикачаем и не будет момента для маневра. Здесь он стоит обалдительно. Здесь мы опять чуть-чуть соточкой своей докачиваем. Докачиваем соточкой. Готово. Дальше берем чудо-юдо-палку. Можно ее вытереть здесь. Кладку не надо пачкать в нашем случае. На да, Борис, да, этот был именно так. Здесь все. Ну ладно. Терпимо. Террочкой потом пробежимся и отполируемся. Все, здесь посмотрели еще раз. Чуть-чуть отвалили жопу на миллиметр. Тычок отлажка, это ложок, длинная часть, это тычок. То есть, чем тыкаем этот тычок, это ложок. На миллиметрик отвалили назад, там мы подравняем Все. Блок стоит, черкаши сохнут. Пока не убираем потому что блок может встать дальше в нашей меточки карандаша <coughs> мы их просто переносим сверху смотрим а ага, вот она раз метка вот вторая. Раз, два. Ну карандаш это кто он там все он сделан -то? кремний графит сотрется дождями вот бульбушка сразу идеальная прям конфетка для... Мой маленький пузыречек. Вот. Здесь то же самое. Видим щелочку небольшую, просто добиваем, чтобы не было просвета. Уровень на высоту. Еще одного блока, чтобы плоскость у нас была идеальная. Внизу все у нас чики бомбони Пузыречек идеально. Ровно. Борь, можешь вот сюда прям картиночку дать. Серый, привет, привет. Алло, алло. Вот смотри, справа и слева до черных черточек. Расстояние одинаковое, видишь, там их полтора. Вот так вот делать, чтобы он попал в черные черточки, не надо. Ровно посередине, золотая середина. Все, то есть вот он немножко ушел, ручкой спокойного подбиваем, пока он плавает. Долго курить не надо. Дальше тычок, тычок, мы равняем по плоскости. Видим дырдочка, да? То есть плоскости тю-тю. Значит, назад его немножко кувалды шмяк-шмяк-бряк-кряк все дома дома ну там если есть миллиметр отшпаклюется после шлепков по тычку возвращаемся проверяем метки потому что блок еще свежий и он бегает играет все щелочки добиваем поправляем все блок стоит теперь ему надо дать покурить минутки две-три он наберет свои прочностные характеристики произойдет сцепление, жесткое сцепление, чтобы можно было дальше работать киянками, кувалдами, кулаками и прочим. Черкаши все эти срезаем, сухари подбираем, вот это дошлифовываем, раз-два, все, следующий блок выходит на старт. Все черкаши срезаем, чтобы вкладка была идеальная. И самая главная фишка, Андрюха, Андрюха, вот есть карандаши, вот они, только надо в них ставить, потому что здесь в центре может быть блок пузом, ямкой, либо кривоватый. Поэтому заводимся по этим точкам, на противоположном углу также заводимся по точкам. Далее гвоздик забиваем в ось вертикальную этих же точек, чтобы коробочка была идеальненькая, и чтобы ее где-то куда-то не разворачивало. На этом все. Всем спасибо. Андрюха, Серега, Стас, смотрите канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, до скорых встреч. Пока.